Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Планета Информации и сегодня я вам наглядно покажу, как анализировать каналы в Telegram с помощью сервисов Telegram Стат и Телеметр. И также хочу сказать, что канал, который я продал, мама, я зарабатываю на Ютубе, так скажем, зашкварился. Если честно, уже много раз пожалел, что я его продал, так как новый администратор, которому я продал этот канал, стал просто сливать трафик на казино. Больше я постараюсь свои каналы ни в коем случае не продавать, так как я понимаю, что я так или иначе полностью за свою аудиторию Несу ответственность и очень обидно когда ты на этом канале мотивировал людей на честный заработок он монетизируется таким нечестным способом но так или иначе в предыдущем ролике я упомянул что канал теперь не мой и предупредил если там вдруг будет сливаться трафик на казино и ни в коем случае не ведитесь я и сейчас вам об этом говорю поэтому если кто из подписчиков еще подписан на этот канал обязательно от него отпишитесь ну а теперь давайте анализировать телеграм-каналы и вычислять их на предмет накруток погнали Итак, я опубликовал пост в канале Telegram "Мой хлеб", что все желающие проверить тот или иной канал могут присылать его в бота, и я их проверю. Много прислали, но мы будем проверять в большинстве бизнес каналы так как у нас аудитория больше рассчитана на заработок но те каналы которые я не затрону в сегодняшнем видео я всем отвечу в личные сообщения по поводу того накручен он или нет а сейчас давайте в первую очередь проверим каналы которые хоть как-то связаны с бизнес тематикой все каналы я кстати буду проверять с помощью бесплатного сервиса telegram Stat и платного телеметр стоимость месячной подписки на телеметр без всяких ограничений стоит полторы тысячи рублей но в своем телеграм-канале я оставлю промокод на 15 процентную скидку так что кто хочет пользоваться телеметром без ограничений переходите в канал за промокодом ссылка будет в описании также стоит помнить что реклама и маркетинг наука не неточная потому спрогнозировать на стопроцентный рекламный бюджет очень проблематично тем более, что часто случаются независимые от пользователей события, которые могут повлиять на все ваши расчеты. Потому стоит знать некоторые нюансы, чтобы в будущем лучше планировать свои рекламные затраты. Хочу еще сказать по поводу того, если вы используете приватные ссылки для привлечения подписчиков, то помните, что многие переходят исключительно из любопытства, а не потому, что они целевая аудитория. Таким образом, вы за просмотры платите, а количество участников на канале не растет. Если же канал открытый, то значит, что вам аудитории придет меньше, но она будет более вовлеченной и качественной и соответственно потом после выхода постов будет меньше отписок. Я для себя определил несколько показателей, после проверки которых я буду точно уверен, что канал не накручен. Тут не будет какой-то мега сложной аналитики, я просто покажу как я отбираю каналы для рекламы для своей рекламной кампании. Первое, это, конечно же, после того, как вы нашли канал на сервисах Телеметр и Телеграмстат, стат не должно быть специальной пометки, что канал заподозрен в нечестных методах продвижения. Пример таких пометок вы сейчас видите у себя на экране. Если же они есть, то мы сразу же отметаем этот канал, но если их нет, это, конечно же, не значит, что канал не накручен, и тут мы должны прибегнуть к следующим критериям анализа. Первый канал, который мне прислали, это блог Телеграмщика, этот канал мне не раз встречался на просторах Телеграма. Там выкладываются всякие заезженные бизнес-схемы, бизнес-кейсы, которые на данный момент, как правило, не актуальны. Сейчас пошла такая тенденция, что разбилось много таких каналов со схемами и все как под копирку друг у друга воруют контент. Но да ладно, не в контенте в общем-то дело. Нас интересует качество подписчиков. Второе. Смотрим на график притока и оттока подписчиков. И обосновано ли это закупами рекламы. В графике подписчики выбираем например за последние 30 дней и смотрим вот этот вот скачок как мы видим он был с 31 по 6 сентября и смотрим и соответственно были ли в этот период времени с 31 по 6 сентября упоминания в каких то других каналах. как мы видим да как раз таки до этого скачка тут был перерыв а начиная с 1 сентября были закупы значит вроде бы более менее пока все идет Нормально. Теперь давайте более детально изучим, в каких именно каналах он упоминался. На стоимость рекламы на канале влияют различные факторы, количество участников, вовлеченность аудитории. И вот так как этот канал такой бизнесовой тематики, то, соответственно, он должен упоминаться в подобных ему каналах, которые напрямую или косвенно связаны с этой тематикой. Для этого мы переходим в телеметр. Тут можно отслеживать, рекламировался ли канал в накрученных каналах. Тут они помечены красным цветом. И если, допустим, из 100 упоминаний вы найдете тут 3-4 красных канала, то это не страшно. И, соответственно, если он по другим критериям вам подходит, то в этом канале рекламироваться можно. Если же их больше, чем 3 или 4, значит уже стоит задуматься. Потому как, если какой-либо канал часто рекламируется в таких красных каналах, значит высока вероятность, что он сам является накрученным и админы таких каналов объединяются и создают видимость, что у них реклама там покупается, продается. Но толку от нее, я вас уверяю, никакой не будет. Итак, смотрим, сколько у нас тут высветится красных каналов за последние 100 упоминаний. Я насчитал 8, это достаточно много, но может быть эти красные каналы просто репостнули запись с блога Телеграмщика. Давайте посмотрим, может он у них вовсе не рекламировался. Для этого нам нужно нажать сюда и посмотреть, что это была за запись. Нет, это как раз таки была прямая реклама, он рекламировался именно отдельным постом. И так, насколько я понимаю, во всех красных Каналах. Да, лично я в таком канале уже рекламироваться бы не стал. Но давайте все-таки закончим начатое дело и посмотрим, в каких именно каналах он упоминался в принципе. Помните, я говорил, что если канал бизнесовый, то он должен рекламироваться в таких же каналах, напрямую или косвенно связанные с этой тематикой. И что же мы тут видим? Какой-то топор, акула, полковник, как-то вот так... Вторая мировая, идиот, сутенер, в общем как мы видим вообще непонятно что это за каналы, ну хотя вот тут еще Telegram University, сила книги, капиталист это хорошие каналы, но в большинстве своем тут присутствуют каналы вообще не бизнесовой тематики, это нам говорит что аудитория смешанная и некачественная. Поэтому в этом канале я бы вам рекламироваться не советовал. Второй канал, который мне прислали, на удаленке 2.0. Давайте мы разберем его. Для начала смотрим, нет ли никаких красных пометок. А если их нет, ни в телеметре, ни в телеграм-стате, значит можем дальше продолжать анализ. Опять же, в телестате поставим на графике подписчиков за последние 30 дней. Смотрим один из последних скачков. Это, например, с 25 августа по 4 сентября. Смотрим обоснован ли рост подписчиков упоминаниями в других каналах. И да, как мы видим, за этот промежуток времени он упоминался в 7 каналах, что и поспособствовало такому росту подписчиков. Далее смотрим в телеметрии, упоминался ли он в красных каналах. Смотрите, нет ни одного красного канала, и причем большинство каналов я знаю, и все они так или иначе связаны с заработком. Видите, у меня как бы опыт уже большой, я в своей нише знаю практически все каналы, и поэтому мне это очень легко дается. Итак, еще один канал, который мне прислали деньги даром. Открыл я его в телестате и телеметрии. И сейчас будет как я понимаю самый легкий анализ так как на этом канале стоит метка видите этот канал заподозрен в использовании методов нечестного продвижения. Канал заподозрен в ботоводстве. Это нам говорит, что канал либо накручивает ботов, либо просто кидает людей. Соответственно, в таком канале рекламироваться ни в коем случае не нужно. И давайте разберем еще один случай, который не связан с бизнесовыми тематиками. Вот мне скинули канал, связанный с музыкой. Канал маленький и по всей видимости из-за этого его еще нет в телестате. Но зато он есть в телеметре. На канале 1964 подписчика и по каким критериям мы можем его оценить. Также смотрим, что нет никакой пометки об ботоводстве. Смотрим, в каких каналах он рекламировался. Всего 7 каналов, связаны они с музыкальной тематикой. Красных нет ни одного. Нажав, например, сюда, мы сможем увидеть, благодаря какому посту рекламировался канал. Было размещение 7 сентября. Тут все как положено. То есть отдельный пост, никакая не подборка а просто отдельный пост с предложением перейти на канал о музыке. А вот в этом столбце «Рекламная статистика» мы можем увидеть приток подписчиков после размещения рекламных записей в каких-либо каналах. Это, кстати, еще один мощный инструмент, где мы можем оценить стоимость одного подписчика в этом канале. Для начала, когда там был размещен пост? 7 сентября... Давайте домотаем до этого момента и тут мы видим упоминание в канале музыка. И смотрим, что после размещения рекламы в этом канале идут подписки, потом 10 сентября он размещался в канале «Music Everday». Давайте, например, представим, что у вас канал с музыкой. Теперь давайте определим, сколько ему вышел один подписчик в канале «Music Everday». Давайте представим, что у вас канал с музыкой. Вы выбираете себе, например, площадку для рекламы, нашли вот этот канал «Music Everday» и хотите примерно знать, сколько вам обойдется в этом канале подписчик. Для этого вам нужно в первую очередь перейти на канал подобный вашему, который уже размещался в этом канале. Ну, например, возьмем этот наш канал, который мы анализировали, но no кэп. Ищем это упоминание в канале «Music Everday». И пост. Как правило, пост размещается на 24 часа. Мы складываем всех пришедших подписчиков, которые пришли после упоминания. То есть мы берем вот этот промежуток 10 числа с момента выхода рекламы. Вышла она получается в 19 часов. Прибавляем, это получается мотаем до 11 числа, до 19 часов так промотали и я сложил вот эти все э, притоки и у меня получилось 244 человека чтобы нам вычислить стоимость одного подписчика нам нужно узнать цену рекламы в этом канале я специально написал администратору канала music everday и стандартный прайс составляет 4400 рублей на самом деле для такой тематики с таким количеством подписчиков это дороговато поэтому всегда нужно торговаться и зачастую по горящему месту можно купить рекламы и со скидкой 50 и даже больше процентов. Хорошо, предположим, что вот этот канал NoCap, ее купил за 4400 рублей по стандартному прайсу. А теперь нам нужно цену рекламы разделить на полученных подписчиков, коих 244 человека. Я разделил и получил цифру 18 рублей. Именно столько вам бы вышел подписчик, если бы вы рекламировали свой музыкальный канал в канале Music для музыкальной тематики это сразу скажу дороговато, поэтому всегда нужно просить скидки. Друзья, если вам было полезно это видео, отблагодарите меня пожалуйста лайком и подпиской на канал. Напомню, что промокод на 15% скидку в телеметр я скинул в свой телеграм-канал, ссылку на него вы найдете в описании. На сегодня это все, всем пока!